привет сегодня своем видео я расскажу как открыть диспетчер задач windows 10 Итак, поехали первый способ нажимаем правой кнопки мыши на панель задач и выбираем диспетчер задач вот он у нас открылся второй способ ctrl shift escape и у нас открывается диспетчер задач затем правой кнопки на пуск также есть диспетчер задач. Нажимаем пуск и вводим диспетчер задач. Вот он у нас находится. Также можно ввести через командную строку. Открываем cmd и пишем task taskmgr. И у нас также запускается диспетчер задач. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!